Всем привет! С вами сегодня я, Олег. Сегодня с вами буду играть в Касса да? Днишес Сейчас загрузится у нас игра. Так вот, загрузилась. Давайте я поставлю камеру, чтобы было все видно. Так, давайте проверим. Все видно? Ой, тут Да блин, что я Дигал не сделал? Забыл про Дигал, блин. Mm. <Связано> Крыто Держу да бомбера. Убит. Иду, иду. О! Голову! А mm. Ну где они? Смотри, друзья, если я вот Слышишь? Бомба заложена здесь. Трица, я понял. О, Слышна, 11... я не Меня застрелили. Ну же, блин, давай. Админируй бомбу. Сколько там? один ага, Я на месте, да? Разминируй бомбу. Ха, бопа админирована нашего выка О, Эмочка, Эмочка, Эмочка Арнему, Валим, валим, валим, валим Сейчас папочка покажет, надо. Всех, тащить, Где, крысы, Дебил, Чувак с бомбой здесь. Я не поменю. Обратись к акулисту, пора. Я буду пасси ее. Справа! Фу, бля. Но если вы хотите, чтобы то другого снял. То пишите в комментах. Я сниму любую руку, Давайте. Да. Идите сюда, противники. Ничья, ты его снял. Остался так, один. Может просто кикнули его? Дай винок. Так Хорошо. Да нет, чувак. Я что похож на рабочего? О, не быть. Блин, что на моем месте ну что ж, неплохо. Блин, на дикого спать. Окей, вот это. Пока бедман попробую побегать. Да. Снесу. Подождите, подождите, подождите. Я не могу, я видео записываю. Там, друзья, извините, мне просто. Стань. Я буду хранить. Так тихо. Извините. Как вы меня? Хорошо, хорошо. Тебя понял. ху один. А, да! да. Так Ты по а, Да ты стреляешь как а Где они? это Они с бомбой сюда просто в смысле? В смысле где они? говорите. бомба потеряна. осталось да, трое. смысле блин. еще один готов. они подняли бомбу. я иду. ну да где они снято вообще? ну. А! меня уже вот собаки. Да, там там возьму дверь. Верь. ты убил? Еще один где-то лазит. Вижу бомбу на земле. С такими ловками играть даже не интересно. Давайте еще разочек о, а вот и бомбер. она помощь. Ну, Убили. Убили. Он один. Ну, Ч там на первом месте да, я? Да, десять этих. Нормальный игровый. Вс, на этом мы с вами будем прощаться. Не забудьте подписаться на канал. поставьте лайк этому видео. Всем пока-пока. Нужна помощь.